Всем привет, друзья! Наверняка у многих из вас в автомобиле установлена штатная система контроля давления в шинах. В моем автомобиле Kia Rio 4 такая тоже имеется. И то, что она есть, это, конечно, хорошо. Но как реализована она, это такое себе. Так как нет никакой визуальной информации о том, какое колесо именно спустило, просто отображается значок на панели приборов, и вам приходится выходить из автомобиля и проверять все четыре колеса, что не очень удобно. И именно по этой причине я решил заказать себе отдельную систему контроля давления в шинах, будем называть ее коротко TPMS сайта AliExpress. И приехал ко мне, друзья, вот такая вот коробка. Это TPMS от компании Dlife. Заказывал я со склада из России, привезли мне курьером прямо домой за неделю, что я считаю вообще. Очень быстро. И давайте, друзья, посмотрим, что у нас в коробке. Ну и, конечно, будем ставить и проверять. Вот такая вот коробка была в посылке. Здесь у нас указаны характеристики. Коробка небольшая. Я заказал себе модель MU-9F. Итак, снаружи больше у нас никакой информации нет. Давайте посмотрим, что внутри. Ну и вот, друзья, встречает нас сразу инструкция с инструментами. И здесь вот на коробке с внутренней стороны есть QR-код для скачивания специального приложения либо для смартфона, либо для мультимедии на Android, если у вас такая установлена. У меня установлена мультимедиа от компании t CC2+, и поэтому мы будем ставить на нее это приложение. Давайте посмотрим поближе, что у нас внутри этого пакетика. Здесь у нас ключ, 4 вот таких вот гайки, двухсторонний скотч. Смотрим дальше. Итак, друзья, здесь у нас... Колпачки, это сами датчики. И приемник. Подключается он по USB. Также, друзья, в этом магазине, где я заказывал, есть абсолютно такие же. Только модель MU7J. У меня MU9F. Отличаются они тем, что 7J модель выполнена из медного сплава, а моя 9F выполнена из алюминиевого сплава. Так, давайте посмотрим сам приемник. Такой довольно легкий. И э, показывал я вам в пакетике, что есть два кусочка двухстороннего скотча, они лепятся вот сюда, и можно куда-то за панель его прилепить. Но я, скорее всего, э, временно положу его в бардачок, так как у меня там выведено два разъема USB, вон они. Потом, если вдруг мне не понравится, я могу в любое время за мультимедию куда-нибудь там закрепить. Ну и, соответственно, сами колпачки, сами датчики, в них установлены батарейки, сразу говорю, они заменяемые, можно раскрутить и заменить батарейку. В отличие от внутренних датчиков, внутренние датчики от этой же фирмы, они, батарейки не меняются, они рассчитаны года на 2 или 3. Что с ними делать дальше, как батарейка сядет, я не знаю Может быть она, конечно, как-то и меняется Но у меня такой информации нет Давайте достанем какой-нибудь датчик Например, задний правый Да, друзья, довольно-таки он такой тяжеленький Выполнен он, как заверяет продавец, из алюминия. Ну и давайте попробуем его разобрать и посмотреть, где находится батарейка. На тот случай, если вдруг придется ее когда-то менять. Итак, для того, чтобы заменить батарейку, нам необходимо взять комплектный ключик и открутить крышку с этой стороны. Открутилась довольно-таки легко. Сам колпачок пластиковый. И давайте посмотрим. Вот так выглядит сам датчик. Тут у нас плата и батарейка. На наклейке указана дата производства. Сентябрь 2020 года. И сейчас я обратно ее соберу и пойдем устанавливать уже на колеса. Ну что, друзья, давайте устанавливать. Начнем установку с переднего левого колеса. Здесь у нас все датчики подписаны. Выбираем front left. Переднее левое колесо. Так, помимо самого датчика нам нужно еще взять контрагайку. Кстати, здесь есть также еще резиночки. Я, к сожалению, не знаю, для чего они нужны. Я думаю, что они нам не пригодятся. Будем использовать только гайки. Итак, выкручиваем наш колпачок. Он нам уже не пригодится. И первым делом вкручиваем гайку которая шла в комплекте вкручиваем до конца ну или не до конца, ставим пока так берем наш датчик и вкручиваем его Конечно, смотрится как гриб <с> так зашипела все здесь я затянул теперь контрагаем подтягиваем гайку к датчику все и затягиваем ключом все теперь если мы попробуем открутить, то ни туда, ни сюда у нас датчик не откручивается. Получается, мы законтрагаяли. Все. Отлично. Сейчас я поставлю во все остальные колеса, датчики, и пойдем уже в салон подключать приемник и скачивать приложение через мою мультимедию и связывать уже эти датчики вместе. Все, все четыре датчика установлены. Здесь. Здесь. И с этой стороны в общем давайте сейчас подключим сам приемник через usb порт к моей мультимедии установим приложение и будем проверять так я беру любую из двух usb портов давайте вот этот вот воткнул в него приемник все отлично Давайте пока уберем в сторону Включаем мультимедиа. Давайте попробуем штатное приложение. Мало ли вдруг оно заработает. Давление в шинах. Хорошо. Так, пока по нулям. Давайте посмотрим. Силик девайс. Не, нет, не работает. В общем, ладно, давайте установим приложение с Play Market. Сейчас я на телефоне посмотрю, как оно называется, так как через мультимедию я отсканировать QR-код не смогу. Приложение в Play Market называется D-Life USB Android TPMS for MU7J MU9F. Устанавливаем. Приложение установлено. Давайте проверять. Открываем. Так, левая подтянулась. Почему-то сейчас показывает, что здесь на трех колесах утечка Все, приложение запустилось Датчики потянулись Почему-то два задних датчика у меня поначалу глючили Показывало, что там утечка Пришлось их выкрутить и повторно закрутить Тогда все нормально стало Отображается передние два колеса 2,37 бар 17-16 градусов задние 2,40 бар 20 и 16 градусов также в приложении есть настройки сразу видно кстати что все на русском языке есть настройки можно выставить порог высокой температуры единицы измерения цельсия порог высокого давления порог низкого давления и предупреждение низкого заряда потери соединения также, если у вас есть запасное колесо, и вы поставили туда датчик, то его тоже можно отображать. Режим обмена колес есть, можно поменять колеса места. Ну вот, все у нас установлено, все датчики стоят на своих местах, все работает, приложение запускается, отображает давление. И давайте, друзья, смоделируем такую ситуацию. Вот вы приехали домой с работы припарковались возле дома, закрыли свой автомобиль и ушли домой. И ночью какие-то злодеи редиски захотели вам насолить и спустить вам колесо. Подошли, такие, ага, значит, сейчас мы ему колесо-то и спустим. Представим, что они даже носят с собой специальный ключ, чтобы открутить этот колпачок. Взяли ключ, открутили гайку, сняли колпачок, ну и... Спустили вам переднее колесо. Мало того, одно колесо они взяли, еще и спустили второе колесо, причем с другой стороны. Сняли опять же колпачок и таким же образом спустили второе колесо. Но также злодеи оказались добрыми, они вкрутили обратно колпачки на место, потому что они оказались не нужны, они просто хотели вам спустить колесо. Также вместо колпачков у вас могут стоять внутренние датчики, и также они могут их спустить. Ну а вы с утра, ничего не подозревая, садитесь в свой автомобиль, включаете зажигание, и сразу же у вас в верхней части экрана отображается сообщение о том, что переднее левое колесо низкое давление. Нажимаете сюда, и мы видим, что переднее левое колесо у нас полтора бара, заднее правое 1,27 бар. Напомню, что штатная система работает только тогда, когда вы движетесь. Через какое-то время оно вам отображает на панели приборов, что какое-то из колес спущено. Здесь же мы сразу видим после запуска мультимедии то, что у нас спущены колеса. Друзья, внесу ложку дегтя в эту бочку меда. Вечером все было Хорошо. Датчики показывали, приложение работало, но сегодня с утра завел машину, решил проверить, как работает приложение, и вот такую вот ерунду он мне показал. Открываю приложение, и приложение не соединяется с датчиками, которые установлены у меня на колесах. И эта проблема, скорее всего, самого приложения, потому что я почитал отзывы на Play Маркете, оценка данного приложения 3.7, и все пишут в комментариях, что у них абсолютно аналогичная проблема, что после того, как мультимедиа уходит в сон, при последующем включении мы наблюдаем вот такую вот картину. Но, друзья, есть решение данной проблемы. На форуме FOP, да есть модифицированное приложение TPMS, которое заменяет полностью штатное. И, скорее всего, я его сейчас и установлю, чтобы датчики у меня нормально работали и отображались. Ну что, друзья, приложение на форуме PDA я нашел, но оно не подходит под 10-ю версию андроида, то есть на плюс-версии. И приложением со мной поделился наш коллега из группы TIS, за что ему отдельная благодарность. Его зовут Игорь. Игорь, респект тебе. В общем, он мне скинул файл, который заменяет стандартное приложение TPMS сейчас я вам покажу, как его установить и заменить на мультимедиа обязательно должны быть root права итак, друзья, показываю один раз файлик я скачал, вот он 3 3apk теперь нам нужно перейти в приложение root explorer, ищем папку oem переходим в нее далее папка app заходим и ищем здесь в списке папку com.tpms3. Заходим в нее, выделяем это приложение и удаляем его. Я эту процедуру уже сделал, поэтому рассказываю. После того, как удалили это приложение, соглашайтесь со всеми всплывающими окнами. нажимаете «Ок». OK, далее перезагружаете главное устройство. После перезагрузки снова заходите в Root Explorer, выходите в корневую папку, находите SD-карт каталог, переходите сюда. И в каталоге SD-карт, это память нашего устройства, находим папку Download. Это наша папка, куда мы скачали модифицированное приложение Comty PMS, Выделяем его долгим нажатием, нажимаем копировать. Далее возвращаемся обратно в папку OEM, то есть мы выходим отсюда, находим опять папку OEM, APP, COMTPMS3 и вставляем сюда наше приложение, вот на эту зеленую кнопочку. Система попросит э, внести изменения, соглашаемся. После того, как у нас появится здесь значок, на него еще раз нажимаем. Выделили его. Нажимаем на три точки. Переходим в разрешение. И выставляем права буквой G. Вот точности, как у меня. Соглашаемся, нажимаем ОК. И снова перезагружаем наше головное устройство. После перезагрузки сможете открыть приложение TPMS и проверить. У меня сейчас запускается по голосовой команде. Давление в шинах. Не спускают ли колеса? Все, приложение запустилось. Теперь оно у нас как штатное и вызывается голосовой командой. Ну вот, друзья, датчики установлены, приложение работает. Очень, кстати, удобно. То, что теперь у меня на мультимедиа отображается давление в шинах. Если вдруг колесо спустит, то я всегда могу увидеть, какое именно колесо и подкачать его. К покупке однозначно советую. Если у вас вообще нету никакой системы контроля давления в шинах, даже штатной, то обязательно покупайте. Ссылка на товар, как обычно, в описании под видео. А на этом у меня все, друзья. Всем удачи на дорогах. Всем пока!